Всем привет! Наталья Фриски поделилась радостным событием. Она беременна. Звездная родственница уже на серьезном сроке. Она поделилась снимком, на котором показала, как выглядит закруглившимся животом. 35-летняя Наталья Фриски снялась в образе сказочной феи. В кадре она предстала абсолютно обнаженной. Единственным украшением стали прозрачные крылья за спину. Впрочем, все внимание публики было приковано к животу знаменитости. Очевидно, что Наталья уже на последних сроках беременности. Фриски призналась, что хотела оставить в секрете радостные события, но информация просочилась в сеть. Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая пресса не может жить спокойно, нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить. Ну что ж, скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша и безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже, — написала она в личном блоге. Напомним, женщина много лет пыталась стать мамой. Спустя два месяца после смерти сестры в 2015 году у Наташи случился выкидыш. Она тяжело пережила потерю близкого человека, ударом стали и публичные скандалы с Дмитрием Шепелем. Потрясения также сказались на браке брюнетки. Три года назад она рассталась с мужем Сергеем. К счастью, она нашла в себе силы идти дальше. Сегодня она в отношениях с Александром. Поклонники отмечают, что пара выглядит очень гармонично. И от всей души поздравили Наталью с будущим материнством.